Мы очень часто говорим про систему аналитики. Давайте же расставим все точки аналитики. Какую систему лучше выбрать? Google аналитика или Яндекс метрика? Я использую и ту, и другую. Почему? Потому что в разных нишах есть некоторая погрешность. Очень часто Яндекс и Google пишут неизвестный пользователь, неизвестный трафик. И там, и там это достигает 30%. Поэтому используйте все. Ну и по удобству интерфейса. Более полную и более мощную аналитику дает а, Google, но как по моим клиентам им больше нравится яндекс метрика поэтому выбор за вами если остались вопросы пишите под этим видео либо обращайтесь к нам по этим контактам пишите звоните дружите и подписывайтесь на канал видео для бизнеса